Буковеры с вами Кодики. Это продолжение прохождения Call of Duty Black Ops Cold War четвертая часть. Уже вот так вот незаметно. А, так, значит заходим сюда. Следующее задание. А, по центру. Я не поверю, если это финальное. Да не, не может быть такая короткая колда. Да это понятно, да, подтвердить. Гастингс покинул солт lake сити Мы проследили его до Самой Кубы. Персей мог доставить бомбу туда. В Ленгле считают, Кастро готов помочь Персею привести ее в США. В обмен на возможность изучить устройство. Мы не допустим. Какой план? По последним данным, Гастингс в 30 милях южнее Гаваны. Там есть заброшенный комплекс. Думаем, там Персеи прячут бомбу. Они вынуждены скрываться, поэтому охрана будет умеренной. Работаем быстро и жестко. Десантируемся, хватаем бомбу, уходим на Фултоне. А если бомбы там нет? Она там. Кастинг смог понадобиться Персею на Кубе только для того, чтобы подготовить ее к подрыву. Ну что ж, пока мы в пути, Хадсон готовит отход. Все готовы? На выход. Последняя черта? Да ну нафиг, это что, конец миссии, э, конец Игрышины? Где Адлер? Придет, мы рано. Он должен появиться через... Парк, мы на месте. Принято, пробуем окружить. Окей, побежали. Внимание всем. Работаем быстро и громко. Находим Кастингса, хватаем бомбу, валим нафиг. Вот, давай начинай. Блин, как вовремя. Марш, марш, марш! А что происходит? Еще украдия! Вел, well, сделай, милость! Салом! Он сосредоточится! Нарываемся к главным воротам! Бери, бери. Второй этаж! Воу! Я как красиво! Да, один! Знаете, никогда не заходите на край к столу. плохая ошибка. Так, все. Смотри, у них тут камера наблюдения. Со ага, 80-е... 80 Красиво, парк. И как всегда на высоте. Привет. Они говорят, Ой. А тут мины Ой А как их обезвредить, простите Все целые. Не значит нет. И что это? Ну там враги бегут, наверное. Мейсон, там еще один за стойкой. Спасибо, парк. Смотри дальше. Вот, стоп, Адлер, мы нашли бомбу и... Твою мать, кто-то убивает ученых. Где? Второй этаж, комната 27B. Ну ладно, в этом случае эскейп. Второй этаж, центральная комната, наверх, быстрее. Грубо, но эффективно. Стоп, а, глаз оторвать. Бежим. Да. Адлер, мы идем на второй этаж Идем, идем 27Б, Адлер, мы заходим Куда? А, ой Лазер, двери <звёк> Вел, осмотри комнату Гастингс Говори давай. Персей был здесь, <как> стрелял в нас и ушел. Персей бы не бросил свою драгоценную бомбу. Он ну, да. заставил нас коды подрыва, дать ему доступ к зеленому свету. Что? То есть теперь Персей может взорвать сразу несколько бомб? И я виноват. Гастингс, держись! Сколько бомб зеленого света может подорвать Персей с этими кодами? Он подорвет их все. Он сметет пол Европы. И обвинит во всем Штаты. Ну, как вот же. найти этого гада Персея. Нам пора. Нет? Контакт! Вертушка идет низко! Это наверняка Персей! Все на крышу, быстро! Беги, беги! Адлер, их тут целая толпа, они окружают губы. вот такая вот тут турелька есть, правда, не знаю, зачем она. все таки <свистит> лучше двигаться а, дальше. Крыша, возможно, на <свистит> <свистит> Какое окно? Сюда, что ли? Ничего себе. Ну а Черт, как нам ее вернуть? У нас есть более важные проблемы. А, ну, нет, так, так не Запускай шар! Подтверждаю, земля, мы вас видим. Пристегнитесь, встаньте спиной к ветру и скрестите руки. будем через три баны. осторожно! Ты снайперы! Малыш Голос. Я, пожалуй, готова с тобой выйти. Не дразнись, парк. Только Спасибо. это будет не та, слиная моча, которую вы зовете пивом. Мы напьемся как следует. Готовься. Вот ну, если я в мультиплеере ну, то тут хотя бы повыделовался. Так, идут выйти с Ой, если 130 стоп. Крышу. Он тут какой-то странный. Очень странный. Ну вот как будет, практически всех. Полученные достижения по берегу есть. Вижу самолет, парк, пристегиваемся, живо. Вот это? Ну ладно. Крития! Черт. Ой. -ой. Белл. Существует... Я парк запачу. Дотянуться. 9. Минус друг. Что это было? Спустя один час. Ах, фиаско, черт Что смогли получить? С тем мы работаем. Между прочим, мы заплатили тому информатору. Думаешь, это был? Понятия не имею. Зато теперь я знаю, что у Персия не одна долбанная бомба, а несколько дюжин. Миллионы людей умрут. А потом, вы в гибели обвинят США. Вы должны выяснить, откуда он планирует передать сигнал. И как будем выкручиваться? Белл знает, где искать. Белл? Этот дурацкий проект оказался пустышкой. Не стоит недооценивать адреса. У него в еще много. И как всегда это грёбаная видео лагает. Потому что показать видео это очень-очень много оперативки надо, да? Давай, еще чуть-чуть. А куда вы меня тащите? Нормально? Симс, каталку. Со мной должок. Ну, я в курсе. Твою мать. Если мы и сейчас облажаемся, то потеряем не только Лазаря. Тебе придется выполнить еще одну задачу. Я очень надеюсь на тебя, Бэт. Симс, готовь препараты. Все. Адлер, не трать время впустую он нам больше не нужен этот Поверь хатсон офигел объясните мне он носит? нам больше не нужен я его убью полуме делаем прямую инъекцию приманим еще сприть сприть будут или хуже мозг Блин. через глазницу ты уверен док Воспоминания пойдут почти сразу. Бел, слушай. Постарайся вспомнить. Мысленно вернись во Вьетнам. Последний раз. Надо закончить начатое. Ну, Бел, Персей. Ты помнишь свою встречу с Персеем во Вьетнаме? Сердце перебоя. Черт. Пульс зашкаливает. Нужно расслабиться и сосредоточиться. Вертолет разбился. Ты идешь через джунгли в одиночку. Находишь бункер. Ты помнишь бункер, Белл? Мы должны знать, что было в том бункере. Слушай, Аглера, он тебе лжу, узнай, тебе а лжу. не верь, Аглеру. Во время проверки доклада о советском бункере, твой вертолет был сбит огнем с земли. Он тебе лжу, узнай, тебе а лжу. не верь, Аглеру. Что это за мозговый ледовщик, только что была... Советском не верь, не твой слушай. Твой вертолет был сбит огнем с земли. Это у него воспоминания какие-то или Когда что нибудь Так тебе вернулось сознание. Вокруг шел бой. Стоп, что? Выжившие пытались отразить атаку в Ты бросаешься вперед и хватаешь М-16. МП-5. Или другое оружие. <смех> Или другое, действительно. Вскоре стало ясно, что все твои спутники нафиг. Тебе пришлось в одиночку идти на поиски бункера. Классно мне с 13 патронами. Давайте поменяем оружие, чтобы не было проблем. Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по правой тропе. Ну да, я так и хотела сделать. Хорошая правая тропа. Ножи? А как ножи достать? Тихо, тихо, тихо. Твое внимание привлекли голоса из пещеры за рекой. Они говорили на русском языке. Мне шо, прыгать? Опа, интересно. Ты поднимаешь дробовик И на всякий случай готовишь лук Лук? Тебе удалось стать свидетелем встречи гидконговцев С советскими агентами Ну да, да Вроде бы всех. Ага. е да, Это был вход в советский бункер. Нифига себе! Вот это бункер. А что это лестница наполовину пути обрывается? А ну коль, да, что такой да. да, правильно, бункер. А теперь расскажи про Персея. Думаю, я еще что-то помню. Что это? Почти получилось. Запускаешь исток. Да, приготовились. Историю. Пора за работу, Бел. Когда к тебе вернулось сознание, союзников рядом не было. Были только вьетконговцы, которые искали выживших. Тебе удалось бесшумно убить их выстрелами из лука. да, да, бесшумно. Неужели у меня получилось убить всех? Я не верю. Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти. По натоптанной левой тропе. Вот. Они а не направо к водопаду. Я же говорю... упоминался монстров. Бункер был где-то за ним. Лазарь? Привет. На развилке интуиция подсказала тебе свернуть вправо на звуки выстрела. Ага. Я правда ничего не слышу. Иди в бой, берешь М-16 на извертку. О, всё. Принято. Вертолёт вылетел. Расчёт т минуты. Под твоего отчета. Ну да, и тут красная дверь. Это может спровоцировать очередной приступ. Угу. Ну ничего. Так. Я вангую, тут будет еще одна такая. Во, я же говорил. Что делать? Кто ты? Да. Блин, опять это белый экран. Нет, Бел, не останавливайся. Черт, черт! Давай инструкцию по сценарию выхода. Пора за работу, Бел. Когда к тебе вернулось сознание, у Вы... Меня, мягко говоря, заколебали. Выжившие пытались отразить атаку в Nitconda. Не третий раз это Я проходить. Раз отнимет, ты бросаешься Пошли. Куда мне на этот раз интуиция подскажет повернуть? Возле руин оказалась развилка. Интуиция подсказала тебе, что нужно идти по натоптанной okay. летотропе, а не направо к водопаду. Хорошо. Привет. Стал сидеть смысла нет, у меня тут же ждут, насколько я понял, да? Че так говорилось, что бункер запаснулся. Поверни влево, а не вправо. Хорошо. Я сильно сомневаюсь, что это именно так все и было. Скорее оказались союзники прижатые блок. Потому что, ну вряд ли, вряд ли. вряд ли, прям вряд ли, вряд ли. Там замедлялось время до полной остановки сожженным напалмам оказалась дверь пункер ну а как же ходи проверь помпе что дверь заклинила открывай <свеч> ну да да как ее открыть где <свеч> однако интересно Ну вот еще одна. Еще одну инъекцию. Белл может выжить. Ну, пульс уже такой себе. Пульс... пульс зашкаливает. Боюсь, что Белл долго не продержится. Куда она от меня это уходит? Это что за лутшество? Хорошо. Показатели стабилизируются. Пульс постепенно замедляется. Не понял. Тихо-тихо-тихо. О, адмирал, что с твоей головой? Неважно, дверь все равно захлопнулась. Ничего не понимаю, что происходит в голове этого чела, но вот. Нашел. В лаборатории. Я сам не знаю. Бел забудь эту чертову лабораторию. Мне надо узнать про бункер. Ну конечно. Наконец-то открытая красная дверь. А, это не дверь. Ну пор... Так, ты кто? Товарищи. Персей. и их союзники. Медленно, но верно пожираешь. Как всегда, угу. персей то в шесть было. Окей. Еще один заход. Ты меня спрашиваешь. Делай. Мы не уйдем с пустыми руками. Сцена 17. Вы хотите, 50? чтобы я опять сейчас убивал этих, да? <Lou> ну да, ну да. Четвертый раз. Это мы уже проходили. И идем к следующей части. О, вот это мне нравится. Бэл, дверь бункера была прямо в руинах. Ты заходишь. О, да. Это называть альтернативный путь. Вел, входи в бункер. Ухожу. И еще меня испытание какое-то пройдено. И чё? Господи, откуда Я ты не взял? Знаю, где открывается Ферсии. Где он взорвет свои бомбы? Где он Товарищ, США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Но, ну нет. Наши вожди бездействуют перед лицом этой угрозы. Конечно, конечно. Это моральный долг Персея действовать, когда они сдались. Скоро у нас будет американская атомная бомба. Не будет. Ключ ко всему арсеналу зеленого света. Получив контроль над их бомбами, мы сможем подорвать их с безопасной позиции на соловках. А теперь что? Да. Признаюсь, я удивлял. Так быстро прийти в себя Вы перепробовали все Стандартные методы допроса не сработали Только не говорит, что вы были, опять будете меня допрашивать личности, Сложный и болезненный процесс Невелика цена Опыты Циру сознания сознанием успехом в области Внедрения ложных воспоминаний Хочешь, чтобы я рассказал им о Вьетнаме И нужно выбрать кодовую фразу Для активации внедренной памяти Пора на работу, пора на работу Тебе было нужно в советский полночек советский... Похоже, программа начинает закрепляться Пора заработал Пара... Мы давно знаем друг друга Слагались вместе, проливали кровь Вместе прошли через вьетнамский ад Пора заработал Перепрограммирование окончено Пора дать имя нашей новой личности Белл Да уж Очень интересно он приходит с себя. Да ты шу. шутки в сторону. Что сказал Персей? Где он? Кто я? Не в себе, Бэл. Потом мы все объясним. А сейчас надо помочь друг другу. Где Персей? Говори, Бэл. Ради этого мы все и затеяли. Да я в курсе. Ты ведь тоже из команды Персея. Его подручный Араш Кадивар напал на тебя на аэродроме в Турции и бросил умирать. Что за шанс Кадилак? Из травзона самолет полетит к Дуге. Ты знаешь. А этого ты не знаешь. Персея там нет. Никто из этих наемников не уйдет с дуги живы. Мы выбросим их трупы в лесу, а потом переправим груз в Волку в Берлин. Оттуда мы полетим на Соловки. Персей тебя слишком цели. У меня на тебя другие планы. Мне не нужны конкуренты. Да. Это случилось. Мы там были. Мы нашли тебя, когда все закручивалось. Серьезно? Ну, то есть, нам это не показывали как бы во второй миссии тогда. Ну, такое было. Окей. А, я вам верю. ЦРУ создала тебя заново. Спасибо. Пришлось дать тебе новую личность взамен старой mm. В итоге ни одна биография толком не прижилась Все наши попытки потерпели неудачу И мы решили сделать из нее тайну Хорошо Вдобавок мы получили возможность использовать твои лингвистические И криптографические навыки Куда сложнее было с спарить Специалисты программы МК Ультра взяли за основу память Адлера в Вьетнаме мы хотели создать у тебя ощущение общего прошлого, чтобы вызвать доверие. Бесполезно тебя допрашивать, но проект МК Ультра позволил создать план Б. Убедив mm -hmm. тебя в том, что ты не ты, мы могли привести тебя туда, где ты расколешься. Э -э что мы тут делаем? Это уже кое что, но мы еще не закончили. Нет, в смысле, вы уже закончили? Пора заработать. Ключевая фраза держала тебя в рамках, но этого мало. Твои главные секреты всегда оставались под сейчас ты нас ненавидишь за этот поступок просто объясню каковы ставки в этой игре то что ты сейчас делаешь нужно не мне и не тебе речь о чертовых миллионах людей о том чтобы остановить того кто как в конце концов выяснилось ну это всех, понятно да это нам объясняют просто герою Скажи у мне, которого мы сам Ну, в самом над их деле... Мы сможем подорвать их с безопасной позиции на соловках. С да. позиции на соловках. Скорее всего, на соловках. На, соловках. на соловках. Да? Это твой шанс узнать, чего ты стоишь на деле. Ну. Где Персей? Походу на столовках. С безопасной позиции на столовках. Значит. Давайте правду Соловки. скажем. Симс, звони в Вашингтон. Остальные собирайтесь, уходим. Ага. Мы выдвигаемся на желание, да? Правильный выбор был. Идем. Ты наш человек. Персей. Аналитики ЦРУ считают его самой главной угрозой свободному миру. У вас важнейшее задание защитить нашу цивилизацию от великого зла. США и их союзники медленно, но верно пожирают все, что нам дорого. Еще несколько часов и Персей взорвет атомные бомбы во всех крупных городах Европы. Мы готовы пойти на все. Придется пересечь черту чтобы эта черта вообще осталась. Нас не назовут ни героями, ни злодеями. А нас не узнают. Лично я. Гоняюсь за этим призраком уже 13 лет. Вот это можно просто поставить тупо, не знаю. С меня. Красивый скрин. Что, значит вертушки полетели и сейчас будет я так понял какая-то но ну, если не финальная то очень важная миссия Но это опять финальный отчет что же это может значить Стоит путь в лодку. Звезда на подходе. Скорость 4. Эта малютка шарахнет. Будет минут 20, прежде чем восстановит связь. Наша задача вырубить севинки и расчистить дорогу для авиации. Оставим версия без связи. Ого. Надо текать. Ага. Oh, yeah. Отлично, Бен! Давай к церкви! Mm. Контакт! Я выдвигаюсь! Контакт <связь> врагу! Это опять этот... Разберись ними, Они включают питание! Так это же хорошо. Ты это видишь? Тут! Время вышло! А а Они входят в астанцию! Пока эта пушка здесь, мы здорово рискуем! Радиовышки еще не включились! То там есть, да, там. и не так... ганят от всегда. не Ну, а я ставлю баллы. Земля, mm -hmm. О чем не уходим? Они справились, господин Президент. Обезвредили бомбы. Слава Богу. И ЦРУ. Они взяли Персея? Нет, сэр. Его местонахождение неизвестно. Реакция СССР? Пока ничего, только растерянное молчание возможно. Они действительно не в курсе. Персей мог действовать на свой страх и риск. Будь я проклят. Кажется, у нас все-таки есть что-то общее. Ответьте! Как мы тебе ответим? Скажи мне, вот пожалуйста. Нас нашел? только что перебили. Сюда! Угу, или живые? Дай руку! руку бел мы это сделали это будет уроком киперсе и всех кто пойдет с ним мы не сидим на месте надеюсь на лучшее мы действуем делаем лучшее своими руками ну все мы бомбу обестрелим выигрывают войны бел. мы типа войну выиграли да я Вы? рот Северный воздух. Проясняет голову, правда? Белл, в борьбе с Персеем тебе пришлось принести две огромные жертвы. Об одной из них ты даже не знаешь. Вторая — это твое добровольное решение. Я просто хочу сказать, что все, что было между нами, это было ради высшего блага. Знаешь, что ты настоящий герой. А герои вынуждены приносить жертвы. Поэтому, когда я попрошу тебя о следующей, надеюсь, ты поймешь, тут нет ничего личного. Сейчас вообще не понял. А мы друг друга убили, да? Неплохо. Я, правда, ничего не понял. С какой, кстати. Ну, хорошо. Угу. Это все? Это все? Это очень интересный финал, но он очень непонятный. Почему мы убили его? Это все? Серьезно? Меня многие попросили посчитать, сколько тут миссий. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 15, 16. Ну, практически как в МВ 2019. Я ее прошел, получается, за день. Ну да, я успел. То есть сейчас 003 как раз получается. Офигеть, это было интересно. Скажи, вам тут очень интересный сюжет. Ну, то есть... Первая половина это просто бегалки-стрелялки, а дальше начинается реально топ. О, ладно, походу это все. Спасибо, что посмотрели это видео. Приходите на стриме, где мы будем играть в мультиплеер данной колды, потому что он мне очень понравился, ну, по крайней мере, по бета-тесту. Я на этом с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели прохождение. Всем удачи. адиос!